Почему нужно учиться женщинам отношениям, а не мужчинам? Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева. И сегодня я отвечу на этот достаточно частый вопрос. Ну, я понимаю, конечно, что этот вопрос задают женщины, которые не хотят вкладываться в свою жизнь и создавать ее хорошей. Они готовы ждать, что само случится с ними что-то хорошее. Но так не случается. Часто этим женщинам и 60, и 60+, и не побоюсь этого слова и больше, они продолжают надеяться, что с ними что-то случится. Сейчас я вам объясню, в чем же здесь главная причина, почему именно женщинам нужно учиться. Мужчинам бесполезно учиться. Женщина создана Богом таким образом, чтобы она всегда была новая, непредсказуемая и никогда ему не надоедала. И здесь из этого получается, что мужчинам сколько не учись, все это будет зазря. Как говорится, учись, учись не учись, дураком помрешь. Вот это вот случай для мужчин. Но для женщин это совсем другая история. То есть мужчину достаточно легче предсказать, достаточно легче понять, как работает его сознание, его логика, как он думает, как он понимает этот мир в отличие от женщины, и там достаточно меньше алгоритмов, по которым мужчина может сделать выбор в каких-то действиях. И женщинам намного легче пройти какое-то обучение, понять, как работает сознание мужчины, и сделать те необходимые поступки, которые приведут к ее цели. И такой момент, если женщина не управляет отношениями, да, если за рулем машины, вы бросаете руль и перестаете им управлять, машина едет в кювет, да, или в следующую машину, создается ну, как минимум неприятная ситуация. Точно так же с отношениями, женщина ими управляет, да, то есть у женщины штурвал или руль в руках, если она его отпускает, то создаются тоже неприятные ситуации. Какие могут неприятные ситуации возникнуть? То есть если женщина не управляет отношениями, ими начинает управлять мужчина. А что нужно мужчине, чтобы женщина была удобной? Чтобы было как он хочет, чтобы был секс, чтобы не нужно было нести ответственность за эту женщину. И мужчина ведет это именно в таком русле. Любой мужчина. И Это начинает залипать либо в гостевые браки на годы, либо это сожительство, которое ни к чему не обязывает еще и женщина там вкладывается по полной программе, потому что мы женщины не умеем меньше, да, а мужчина кайфует. Он пришел с работы, на все готовое, у него глаженная рубашка, чистая, простень, ужин теплый, и он сел перед телевизором и сел. И ему ничего не нужно достигать. Женщина ждет в такой ситуации, что он додумается, что она такая классная и скажет выходи за меня замуж. Но этого не происходит, потому что мужчина получил все, что ему было нужно: секс. Влажная рубашка, чистая просто теплый ужин и никакой ответственности, да? чтобы у тебя все было и ничего за, тебе за это не было. Именно так э, происходит, когда женщина отпускает э, управление из своих рук. Ну и когда женщина понимает, как это управлять, как просчитать в алгоритме мужчины, как, какой поступок его приведет к тому, чтобы он сказал, выходи, дорогая, за меня замуж, то здесь это все происходит вот так легко. Просто так же, как сварить борщик, так же, как не знаю, там, сделать домашнюю уборку, как погладить блузку, точно так же всему можно научиться. Но только отношения с мужчинами – это отдельная профессия. В древности девочкам нанимались учителя или мама рассказывала эти секреты, передавалась из уст в уста от матери к дочери. На сегодняшний день уже много поколений остались без этих знаний. И на сегодняшний день единственная возможность их получить – это тренеры в интернете, это ведические писания, это какие-то специальные книги, которые реально могут донести до читателя необходимую информацию и энергию. И там реально простые вещи нужно понимать, но сами они в голову не приходят. Они всегда вокруг нас, но считать человека их не может с пространства, потому что нас приучили с учителем все это понимать. Поэтому, дорогие мои девушки, не пускайте на самотек ваши отношения, особенно если они у вас уже перетекли в тему сожительства или какого-то гостевого брака, удобного для мужчины, где вы чувствуете дискомфорт, вам недостаточно внимания, вам недостаточно подарков, недостаточно заботы, и вы осознаете, что вы этого достойны, нужно с этим работать. Переговоры с мужчиной просто на ровном месте иногда не приведут к хорошему результату, к нужному вам результату, да? поэтому осторожно, с этими отношениями нужно очень аккуратно делать следующие поступки, чтобы не навредить, чтобы не потерять мужчину, особенно если он на самом деле стоящий, достойный, порядочный и каких не, не много. Желаю вам удачи, желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока.